Так, приветствую вас, представители знака зодиака Арак. Посмотрим основные события в марте для вас. Как будут стоять планетки? Ну, 1-2 марта будет шикарное соединение, которое называется в астрологии Ворота Золушки. Обычно этот аспект соединения венера юпитер херон связанный с большой удачей, с каким-то счастливым случаем, когда Фортуна мимо вас точно не пройдет. Для вас эта сфера связана с Десятым Домом. Десятый Дом – это карьера. Это какая-то очень важная и главная цель вашей жизни. Конечно же, в большей степени этот аспект коснется тех, у кого находится какая-либо планета в огненном знаке или воздушном. Ну или, например, асцендент. 3 числа Меркурий перейдет в знак Зодиака Рыбы. Рыбы для вас это девятый дом. Он связан с высшим образованием, дальними поездками, путешествиями, ну, со всем, что далеко и высоко. Духовной сферой, за границей, с иностранцами, юридической сферой. И тем самым откроет для вас новые возможности в этих направлениях. Сам по себе Меркурий – в рыбах чувствует себя очень интересно. Это положение считается слабым, в том плане, что дает много иллюзий, много чего-то размытого, непонятного, загадочного, манипуляционного, но благоприятен для путешествий и для тех, кто занят творческой реализацией. Для тех, чья деятельность связана с алкоголем, сказками, кинематографом, фармацевтикой, медициной. 5-6 числа аспект между Солнцем и Ураном в тригоне к вашему Солнцу принесет какие-то неожиданные благоприятные обстоятельства, связанные как с вашим коллективом рабочим, так и дружеским окружением. Сам по себе месяц, март, он благоприятен в большей степени в первой своей декаде. Серединка его более напряженная, и конец будет тоже более спокойным и интересным. Поэтому основные свои какие-то дела планируйте или до 7 числа, или уже на последние дни марта месяца. 7 числа состоится два очень интересных события. Во-первых, Сатурн перейдет из Водолея, наконец-то, в знак Зодиака Рыбы и пробудет там достаточно длительное время, почти до середины 25 года. А это говорит о том, что мы входим в новый цикл, когда большее значение будет придаваться освещению всего того, что было скрыто. На поверхность будет выходить очень много из того, что было раненым, неизвестно. Появится реальность, реальная картинка во всем происходящем. Мы сможем судить о каких-либо событиях более трезво и взвешенно. Появятся какие-то новые правила или новое видение в таких делах, как медицина. Фармацевтика, киноиндустрия, также это может касаться духовных вопросов, вопросов, связанных с национальной принадлежностью и восстановлением всеобщей справедливости. Лично для вас основные события будут проходить по девятому дому. Это все, что связано с дальними дорогами, с путешествиями с бизнесом который издалека с партнерами издалека ну и также преобразование в вашей духовной сферы также 7 числа состоится полнолуние полнолуние в деве и оно задаст тон на ближайших две недели, так точно. Для вас эта тема будет связана с дорогами, контактами и передвижениями, которых будет очень много, и они могут иметь совершенно другой характер. Скорее всего, вы, многие из вас, захотят поменять какое-то свое направление в жизни. Что-то переосознаете, что-то переоцените и будете становиться все более серьезными и ответственными. Поскольку Сатурн, проходя по знаку Рыб, он будет постепенно формировать к вашим Солнышкам тригон. А это аспект, который будет придавать вам твердость и ясность в своих поступках и суждениях. 10-11, благоприятный шанс – для взаимодействия с дружеским окружением или коллективом. А теперь внимание! Период с 14 по 17 состоится достаточно напряженное соединение, которое приведет к конфликтности, к повышенной травмоопасности, срыву различных договоренностей. Также это период, связанный с инфекционными заболеваниями. Обратите внимание, связка этих планет, причем Нептун здесь достаточно силен, Нептун, Меркурий, Солнце делает квадрат к Марсу. Марс находится в вашем 12 доме. Да, действительно может быть какая-то неприятная ситуация, которая даже вынудит вас обратиться в лечебное заведение, или правоохранительные органы. Ко всему этому еще и добавится квадрат от Венеры к Плутону. Венера 17 только лишь начнет переходить в следующий знак, в Телец, а до этого она будет находиться в Овне. Что говорит о том, что до 16-го включительно могут сформироваться какие-то напряженные ситуации, связанные с вашим 17-го уже начнет потихоньку эта ситуация расходиться, ну, расслаб, ослабевать Поскольку 17 Венера уже перейдет в Телец Здесь Венера будет наиболее гармоничной По отношению к вашему знаку она будет образовывать благоприятные аспекты Связанно с вашим 11-м домом дружбы, коллектива, приятного общения Ситуация для вас в чувственной сфере должна потихонечку выровняться, стать более мягкой, более чувственной, более сдержанной, основанной на всем приятном, качественном и практичном. Когда думаешь не только о себе, но не только о личном благополучии, но и о благополучии своего партнера. Также 19 числа Меркурий перейдет из рыб в овен. Это говорит о том, что вы станете достижение своих целей более напористыми, более активными. Для вас Один связан с десятым домом карьеры. И тем самым вы больше внимания и коммуникационной активности будете проявлять в этой сфере на ближайших три недели. 21 состоится астрологическое, астрологический Новый год который задаст настроение для всех на весь следующий год. Давайте вот ради интереса посмотрим его аспект. Он, кстати, совпадет с новолунием, что очень-очень знаково. И это придаст что? Это придаст понимание какого-то нового цикла в жизни всех. Хорошо, что Нептун в благоприятном аспекте находится к Плутону. Марс с Солнцем в родственных стихиях. В общем-то, между собой очень много планет. Венера тоже в прекрасном аспекте к Сатурну. Много планет между собой благ... благоприятной аспектации. Так что будем надеяться, что год астрологически пройдет благоприятно. Ну, это только лишь общая тенденция. Если говорить лично о вас дальше, то обратим внимание, на 25 число Марс переходит в ваш знак. Ну, тут он чуть попозже, сейчас можно покрутить. Это говорит о том, что вы начнете максимально усилий прикладывать для дел, для дел, касающихся дома, семьи. Вы больше будете проявлять личную активность и будете делать это достаточно мягко. Первый план будут выходить забота и безопасность ваших близких. Еще посмотрите, какой красивый, интересный. Где он тут у нас? Большой тригон образовывает Видите, между Сатурном, Марсом и узлом южным Красивый тригон на 25 число И он полностью проходится по вашему первому, пятому и девятому дому Что говорит о том что произойдут какие-то благоприятные перемены в ваших личных сферах. Там они будут иметь судьбоносный характер. Сатурн в благоприятном аспекте к Марсу даст вам возможность принимать правильные решения. В что вы будете действовать уверенно, активно и иметь определенную четкую цель. С 27 по 30 число будут очень интересные аспекты, которые образуют между собой, посмотрите, Юпитер, входит в соединение с Меркурием и плюс Венера идет на соединение с Ураном. Чем это интересно? Во-первых, этот аспект благоприятен для вашей сферы, отвечающей за карьеру, последующий аспект он указывает на то что может быть в вашем окружении произойдут какие-то интересные приятные необычные события которые вас порадуют глядя так на общую тенденцию Март должен быть для вас достаточно таким гармоничным благоприятным месяцем ну для тех кого интересует тут более глубокая эзотерическая часть задала вопрос картам, с чем будут связаны самые главные, самые важные события для представителей знака Зодиака Рак в марте месяце. У меня выпал гробик и башня. Очень похожая ситуация на то, что кто-то из вас решит, решится на кардинальные перемены в сфере своей прямой деятельности. То есть это может быть смена с места работы, или уход с одного места на, на другое, или же повышение по должности. Но очень на это похоже, поскольку события могут сдеть ваш статус. Итак, желаю вам благоприятного, удачного месяца. Кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до следующих встреч.